Знания надмивают или ж только любовь назидает. Сегодня люди ищут знания. Они все хотят знать, но эти знания они надмивают. Сегодня много развелось охотников за знаниями, но сегодня никто не ищет Бога, никто не ищет любви, которая назидает. Бог есть любовь, только встреча с Богом, только личные отношения с Ним, контакт с Богом, это то, что действительно будет вас назидать, это то, что действительно принесет пользу вам и окружающим вас людям. Обычные знания, какими они бы они ни были, они будут надбивать, они не приносят никакой пользы. Сегодняшние организации церковные, человеческие церкви, они полны знаний разного рота, но там нет любви, там нет Бога, который бы назидал этих людей. И что самое печальное, им не нужен Бог, они не ищут его, они не ищут любви, они сами создают себе любовь душевную, они играют в церковь, они играют в религию но они не ищут Бога, Который бы их назидал. Поэтому мой вам совет, остановитесь и взыщите Господа, Который есть Любовь, Который будет назидать вас. Прекратите гоняться за знаниями, которые не принесут вам никакой пользы, найдите Господа Бога, Который есть Любовь, через Которого вы спасетесь и слушающие вас. Да благословит вас Господь наш Иисус.